Здравствуйте, дорогие друзья! С вами адвокат Дмитрий Анцупов. Сегодня расскажу вам об одной интересной новости, которую не так давно я прочитал в средствах массовой информации. Выскажу свое мнение, поделюсь с вами, возможно, где-то предупрежу о каких-то моментах. А новость следующая. Росздравнадзор. А кто не знает, Росздравнадзор в настоящий момент, в связи с эпидемиологической ситуацией, учреждения достаточно серьезная, то есть это организация, которая осуществляет контроль за всеми медицинскими учреждениями на территории нашей страны. Соответственно, Росздравнадзор поручил территориальным органам сообщать следственные органы и прокуратуру о гражданах, принимающих участие в антипрививочной кампании. Особое внимание служба просит обратить на врачей-антипрививочников. Наказывать за это предполагается по статьям 207 прим. 1 и 207 прим. 2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Для тех, кто не в курсе, статья 207 прим. 1 предусматривает уголовную ответственность за публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан до трех лет лишения свободы максимальный срок. А 207 прим. 2 предусматривает уголовную ответственность за публичное распространение ложной общественно значимой информации, повлекшей тяжкие последствия. Также до трех лет лишения свободы. То есть о чем это говорит? Это говорит о том, что внимание государства к теме прививок, к теме поддельных сертификатов и так далее, и так далее, с каждым днем будет только расти как адвокат всегда отношусь к любой информации критически и мне стало интересно я попытался найти данное письмо которое было отправлено но к сожалению его я не нашел то есть у нас все новостные издания ссылаются на такой портал как медвестник медвестник в своей статье утверждает что оригинала не видели и глава роздрафнадзора подтвердил эту информацию к сожалению, каких-либо доказательств этому я не вижу, но я предполагаю, что оно вполне себе может быть так. То есть, что эта информация, она действительно правдивая. Потому что у нас часто бывает, что какие-то приказы для внутреннего пользования, межведомственные, они в открытых источниках не публикуются. Но независимо от того, правда это или нет, я думаю, вы все должны понимать, что контроль и внимание к теме прививок, оно будет только усиливаться и ответственность она будет только ужесточаться то есть если сейчас там чуть ли не в автоматическом режиме напрямую предлагается сообщать в полицию и прокуратуру о том что кто-то там участвовал в каких-то антипрививочных кампаниях кстати замечу что перечисленные мной статьи очень редкие и я не знаю вся статистику не смотрел потому что ее очень сложно найти если вообще дела которые возбуждали по указанным статьям я думаю там на всю страну, может быть, одно, два, три, несколько дел наберется. Но вы должны понимать, что это может быть только первый шаг. Я думаю, учитывая тревожные тенденции, а учитывая, что я уже в своем прошлом видео говорил о том, что уже имеется тест, который проводят на людях, которые лежат в больницах, тест по, по анализу крови определяет, действительно ли человек сделал прививку или купил поддельный сертификат. То есть, учитывая такую тенденцию, я думаю, недалеко те времена, когда начнут и в автоматическом режиме уведомлять следственные органы, полицию, и прокуратуру и о гражданах, которые не прошли этот тест и которые купили поддельный сертификат. Поэтому, друзья, предупрежден, значит вооружен. Будьте здоровы. Здоровье сейчас это самое главное. Если вам понравилось данное видео, поделитесь с ним друзьями, подписывайтесь на канал ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. До новых встреч!